Давай, давай. Да тихо, лимаровато. Да он серьезно, бля, бля, я ни хрена не знаю. Пошел калеки! Это не конфликт. Вы нарушили, нарушили. Что? Что мы нарушили? мир. Так что мы делаем? Короче, у нас э, решили, чтобы не залупаться с охранником. Мы вышли с территории и сейчас зайдем через другую дырку. В общем, встретили какого-то охранника, или не охранника, он меня срисовал, узнал. Мы, короче, решили с ним не ругаться. Вышли, типа, на улицу. Сейчас зайдем с другой стороны и снова залезем. Разбить пон, типа, мы вышли. Короче, охранник это вообще фанат оказался, Суса. Я как ага. понял. Вообще, красавчик, охранник, тебе... Ты красавчик. 40 тонн. Кирпичи вот эти все. Арматуры побольше набирать. Арматура. Это фонд у нас, типа мы топ-покупатели, да. да? на, а, на завод. Да, на завод. Идем мы на завод. На завод идем. Нам идем, лезем, да. идем. Да. идем. Мы, идем. мы мы на, вас, на завод. Мы Вы на завод, мы сейчас... Да никто не выпускает. У на нас завод. погрузка сейчас будет, мы сейчас да, подъедем да, здесь на КамАЗе. Давай иди, что ты время. Ты рабочие здесь завода. Давай, лезь. А какая разница? О! Прикрывайте болтик, пожалуйста. Мы на завод, мы не к вам. Да, у нас может мы воспользуемся этими воротами, если КАМАЗ подъедет. Пару раз. Да, пару раз. Спасибо большое. У нас вот. Нормально. Все, он не против? Нет. Ну, короче, не против. Не, ксива работает, ребята, серьезно. Ксивы, приобретайте. White Jays, White Porsche, White Rays, White Horse. Друзья, у нас уже работает полноценный интернет-магазин. Supersus.shop. Фирменные шмотки главного бубертата страны. Шапки, сумки, носки. Регулярное обновление товара. Хотите порадовать любимого человека классными шмотками или самого себя? Тогда милости просим. <реклама> У нас работает доставка по всему миру. Украина, Россия, Европа, США, Азия. Доставим быстро и надежно в любую точку Земной планеты. Любую... Точку планеты! У! На сайте у нас работает техническая поддержка Так что если у вас возникли какие-то вопросы То наш менеджер с радостью вам поможет Все вещи сделаны нашими мастерами с любовью За качество ручаюсь я лично а -а -а! Прямо сейчас переходите по ссылке И покупайте любые две вещи в магазине supersuz.shop И получайте стикеры в подарок! Я вчера какую-то хуйню в бомбаре надышался. Ссылка в описании. Да, я туда не Да надо? сцепиться. Сука. Да, да, бам, бам, бам. Надо будет ее сбросить только последнему, чтобы она не стояла как паль. Да. Чтобы как-то типа понял. Ну, чтобы ты... Ты это... идешь или И Я пойду последний, я скину ее. А, давай, давай, да. давай. Уже идет. Да. Меняют, а, ты просто я типа. Да. старые поезда под нами стоят локомотивы короче нам вот сюда надо вот эту штуку снять пластик пластик чисто все бля. не надо она упадет сейчас в цех положи здесь на пол и все Да. короче сейчас нужно будет по балкам, по балкам спускаться жесть Не повторяйте это в домашних условиях Дома не повторяйте хочется, хотя бы на этот уровень Дома, да, в домашних условиях Это не практикует Ни в коем случае Нормально? Вы с этой не боитесь? Ну, чуть-чуть есть Чуть-чуть есть, конечно Ну, бля, знаешь, это как соревновательный момент Такой, ну раз все, знаешь, еще это с детства, типа, блять то ему и... никуда же уже не денешься. Да, ну... что, как обстановка. У меня даже от головы от высоты Я вообще не боюсь. Знаешь, главное правило скалолазов, чтобы всегда было три точки опоры. Держись, руками. Зубы, руки и голова. Да. Я вот закуху держись держишься двумя руками. Потом вижу сюда, съезжаешь. Нормально? И главное не спеши. Типа медленно, но уверенно. как ты слез? Э, бля, слез. Ну, бля, минжа была, бля. Я даже, ну, представь, я никогда высоты не боялся, знаешь. Ну, может, из-за того, что не уверен в кроссовках. Кроссовки скользкие сильно. А -а -а. Такая штука, как не да. Вот в этом, бля, ну, очень скользкие. Подошла вообще. Вот с обувью, блять, ребята. Надо, да, бля. Ну, а так, ничего, бля, борьба со страхами. Это, блять, класс. Если суждено, то... Ты от этого не уйдешь никуда. Так, короче, мы попали, вверх, попали в цех через крышу. Можешь прямо здесь спускаться? Как? Ну вот на, на заборчик. Я боюсь, что это провода. Просто я не знаю, ну С3, короче. Для провода, для да. Смотри, вот тут электричество может быть, оно если жахнет. Так, так и трахнет. Будет хуёво. Так себе. Ну видишь, гуляет сильно. А ну дай руку. Там еще не махнут Так. Сильно провод не нагружай, он типа хлипенький. Перекидай на усадку. Если ты не боюсь, но страшно реально здесь. Хорошо, вниз скрыстковато. Адреналин ебашит, на самом деле, как бы там ни говорил, вроде высота там, блядь, ну, вроде бы Так я же говорю, что я с этим вроде не боюсь, но все равно ебашит жестко. Ну хорошо, что мы занимаемся хоть немного спортом там, подтягиваемся, я хоть начать. Минимально, что физуха есть. Хотя бы чуть-чуть, да, где-то я цепляюсь, нахуй, я именно супер вот с этими пальцами. Можно да. пока вы будете цепляться? За, за, запрыгивай на спину, а. мне очень страшно. Я именно цепляюсь, сука, как за последний за жизнь. Да, Я вот тебе, такое блядь, впечатление. Взялся, кажется, хуй отпустишь. Отпущусь. Покажи. Да, да. Ну что, цель почти достигнута. Чуть-чуть осталось вниз спуститься. Вот сам комбайн находится. Блин. Ладно, короче, почти достигли, почти достигли цели. Нам нужно теперь вниз как-то спуститься. Пошли, блин, блять, самый крыши. Слушай, -а -а, только Опа. А звонок снизу где-то? Да, все подведено, все подключено. Вы что, да. это нормально. Мы вообще залезли тупо в сердце, блядь, и... Большевика. Большевика. Короче, что, мы зашли в этот центральный цех завода. Спустились наконец Давай посмотрим, есть ли тут эта штука. Фу. Бур, бур, бур блядь, гигантский, бур, который бур, рыл бур. В метро. Бур, а, бур. Этот, а, а этот завод, помимо всего прочего, он, короче, локомотивы делает. А, это, это... делает? Я думаю, это просто Я не понял, или он ремонтирует. Смотри, это новенький или что? Да, новенький. Да, а ну вы... глянь, слышь, что откры, открыты двери. Старинный локомотив, но ну, это древний какой-то. Цех полностью, понял? О, ты включил? Нихуясь. Они, короче, смотри, типа фосфорные. Ага. Ёбаный, а вы говорите, блядь, а я ну. не умею заводить. Я, сука, тупо машинист, блядь. С детства. Ну. Ладно, идемте к главной цели. Очень... Машины восстали против людей. Класс, ты понял. Бля, это, трактор можно угнать поехать на нем на большевик ну короче смотрите вот это проходнический щит это бур так подождите мы достигли цели да бля мы красавцы я вам хочу сказать мы поставили себе цель в который раз уже мы ставим цель и мы ее добиваемся бля ну, самооценка короче зашкаливает в данный момент опа, у меня очень... ну что я хочу сказать вот пришли вот это вся хуйня рой туннели по которым мы собственно сейчас ездим в метро Класс. То есть эта вся штука вгрызается в породу. Что это забудка будка вообще, расскажи. Это туннели проходнический комплекс, который строит метрополитен, по которому ты ездишь, ты. А, ты не ездишь. Тебе я пора, на машине езжу. Тебе вообще поебать. То, что я на нем езжу, короче, он оставляет за собой готовый уже туннель, выбирает землю. Огромная машина, которую раньше люди делали все руками, эта машина заменяет 100 работников. То есть это хуйня роет, и выкладывает, и прокладывает провода, и все вместе сразу делает. Ага. А Гороче, это... Смотри, там это вон, штука, вон кабина машиниста с э, гермолюком. Да? Нет, это вся хуйня находится под большим давлением, когда в грунт она въезжает. Туда закрывается гермодверь, где-то и все. Сюда нельзя, только в окошко можно... Смотри, винты какие-то. Да. Так давай туда зайдем. Да, Короче, что, ну проходнический щит, что роет тоннели. Но в Киеве, Очень блядь, тоннелей интересно. нихуя не хватает. Короче, троя, жди метро. Серега да. Шаман, кстати, смотри, смотрящий да, я за, в ответе, троещины. за троещины. в ответе за всей троей. Он метро и пророет. Хуй вы дождетесь, пока Вова блядь, пророет. Конечно. Его, блядь. А будет рыть его, блядь, шаман. Что мы вам хотим сказать? Дорогие друзья, зрители канала Супер Сус, зрители нашего канала, бесславные ублюдки, мы вам хотим сказать, вот мы сегодня себе поставили с утра такую цель, и ну, символическую, да, небольшую цель пройти по маршруту, достигнуть этого всего, и на пути нам постоянно попадались какие-то преграды, то блядь, мы собака мусорская, то дочь, блядь, блядь, то, то, то высота, блядь, то Серега Минчу поймал, Кто Кто? Вообще, да. охранник тоже, ну, охраннику привет, он мне понравился, кстати, очень сильно, но мы не сдались, мы зашли с другой стороны, обошли и достигли этой цели, и мы, я вам хочу сказать, что достигайте целей обязательно, это очень сильно вдохновляет. Такие в житухе, нас. ребята. Полностью во всем. Никогда не надо опускать руки, сдаваться на полпути. Не ставьте цели, и, достигайте. Конечно, цель. Если ты, самое главное, чтобы была цель. Потому что многие не ставят себе цели в жизни. И, и не знают, чего, знаю, да, чего достигать. Когда не знаешь, куда идти, непонятно, куда придешь. Ну и спасибо вам, пацаны, за то, что вы нас привели. Это одна из самых крутых наших, бля, времяпрепровождения нашего за многие уже, бля, бля б... мы... месяца. Потому что мы в натуре кайфанули, блядь, адренали все дела нам понравилось так что надеемся, что мы еще где-то полазим. Ну, это такое для нас уже. То да, есть понятно, прикол. Это не просто полазит, это именно использовать для здоровья. Именно физически себя испытать на прочность, на Конечно. пальцах, блядь, на высоте, да. страх, на тросах поспускаться, подлезть, залезть, пробежать. Чтобы не уебало током. Внимательность, убило. камеры, да. все срывские просмотреть, обойти, облезть, чтобы никто не заметил. Согласен. У вас интересная движуха, так что Сегодня мы, в принципе. Это вообще класс. Только за такой здравый. здравый. Мы, вы видите, мы тупо натрезвой, на позитиве. Так я не... на натрезвовые который второй месяц влюбается. Вообще тигр, дайте типа пожму руку, потому что это наши А вообще сигареты, чтобы вы знали, это дьявол писюна. Не курите дьявол Согласен. класс дьявол писюна, дьявол, прикинь, что я Все поняли. А, нормально и так. Короче, вот это мы гуляем по счету, вон его голова, которая вращается, роет, копает. А... Я, я его рот. Я его хвост я... уже, да? Идет. А это хвост, да. Так мы, короче, это рот, это жопа. Короче, компания, которая метро копать, строит. Мой завод, моя слава, моя честь и гордость. Класс. Да, идёт. Научно-производственное объединение большевиков. Нихоя себе. Научно-производственное объединение? тут и А что тут у вас происходит? Я не понял. А ну ты иди сюда. Сюда иди. Тихо, что Сюда иди, я тебе сказали, ты сиди. ну. Какое-то изделие, то, то ли для корабля, то ли Топлянец хер. какой-то, сука, да. Кто? Ну, к соединению, понял? А -а -а. Типа, блядь, ты, Ну видишь, ты должна ш... труба какая-то, я хуй его знает. Я проработал на такой канители. Э, 8, на как... на 8 какой лет. канители? Как она Это братан руководить тупо всем заводам, понял? Ага. Ну, всем заводом, тут каждая кнопка за что-то отвечает. Есть мусор, ну что суперсу залез. Есть, тут можно это стрим. А, клавиатура переписывается. Вся движуха. Опа, люди сидят, я сейчас подойду. Сейчас я сделаю. сейчас сидят. комменты, понял. Комменты хуя, ты донатить сразу отсюда. Прямо с завода, прикинь, зарплату донатить свою. Онлайн стрим. Пару. 70 тысяч подписок. Это ваш новый канал, да? Короче, завод стоит. А, так мы опять здесь вышли, блядь. Короче, что, мы вылезли на улицу. Что думаете дальше? Думаем дальше. Мы ебали, если честно, ну, извиняюсь, за мой французский в рот. Лазить по заборам. Перелазить мы там слазили. Мы решили пойти в тупую. Что будет, то будет. В лоб врагу нашему, то есть охранникам. Задавать им вопросы, они. Да они... не, не, нам туда. Ебать, тут такая обстановка, что зона отчуждения. Да. Ага, не мы я не переживаю, у нас есть ксивы. Если бы не было удостоверений, Бля. базара Бля. нет, чуть было бы немножко чуть-чуть страшновато. С удостоверениями у нас очень серьезно это ЧК. Так а. А, подожди, удостоверение у вас есть, а я как выйду. А мы тебе. Ну, ты, а -ха -ха. ты, ты с нами, под, по, по под, под, под протекцией. Конечно. Мы с, это с нами человек. А так а слышишь, если с удостоверением, если на тачке подъехать, и металл попробовать вывести. Тоже вот можно, ну это все зависит, надо еще там надо было бланки зацепить. Я на грузовике, на железной все. дороге подсяду, подъеду сюда. Да. На этом. Короче, ну что, мы решили себя не, не сковывать, блядь, никак не ограничивать. А в нашем родном городе, блядь, на наших владениях просто погулять. Погулять просто как нам в душе угодно. Это, это очень... наши земли. Это наши земли, и мы будем охранять его. Их наши деды обороняли. Вот и же, вот так вот грозно. Землю народа. Памятник, ой, ну да, монумент работникам завода, которые во время войны погибли. Которые обороняли нашу Родину. Большое им спасибо за наше будущее. Да. Что это оно наши есть деды, у нас. Да. Конечно, хреново, если бы не увидели, во что это все превратилось, блин. Но ну, благодаря чувствую. нам мы не даем падать до конца этому заводу. Это советские рэперы, типа, ну, один из проектов. Раньше было Нагану, а сейчас Механ. Тогда было Механу. А сейчас Нагана. Так. Ну то есть Нагана даже не, не взлетает, блять. Механа 4, скандальный цех, они ее, ну это нигеры по большому а счету, гетто. А, скандальный, скандальный. Так, лайв, да, у них? Смотри, блять, смотри, как солнце вышло, пиздец. Я знаю, очень вовремя. Точно. Это волчара, большевитский волчара. Ты знаешь, что идет охота на волков? Охота на волку. Камеру проглотится. Прикинь, блядь, сейчас камеру. не бойся, проводится. не бойся. Да, <laughs> прикинь. Всё, в эти двери. Нет, это действующая проходная. Давай, давай. Так, да тихо не вырывайся а, Поймали, да. блядь. Поймали да. мы... да, на человека, блядь. Куда, куда вы смотрите? Фестиваль. Ты вообще работай, короче, нет, и черт. Но... Да. Подожди, я... секундочку. А, я ты, ты, ты, наверное, не на... понял до сих пор. Они все со мной. Все со мной. Подожди. Нужно нормально разобраться. Давайте, давайте, давайте. Покажите, пожалуйста. Вот это не 87-м. В 84-м году. Нет, за, за трудовую immont. активность и безупречное отношение к труду. что? Что да -э -э -э -э -э. вы, куда вы смотрите? Мы вот за ним бежали с троечиной, бля. Он через один забор перебежал. Через а, второй, а дам, блядь. Смотрим, ним. подожди, забегает в большевик. Мы в большевик за ним, блядь. Вот так, крутим руки, руки. Вы знаете этого человека? Жалоба есть? есть на человека? Жала для нельзя. Говорите сразу. Слушайте. Ну покру... я, я покрутил. А вот те честно вам сказали, вы заебался. Прошли там тут. Блин, мы сейчас дамы спытались, но у хер нас хер. хер это через забор, поездите. Э -э. Жанна Денисовна, извините, пожалуйста. Вы можете снять камеру. А -а -а. в... Руками нельзя трогать. Чекарно. А -а -а. а -а -а. а -а -а. Не накидывайтесь на меня. Не накидывайтесь не не Я меня. Не у вас здесь святым прошедшим. Вы знаете, за что вы давали все такие удостоверения? Это у дистанция. Чуть-чуть дистанцию. Как будем оформлять? Оформлять? Ну вас оформирует, ну, а ну, не мы его уже оформируем. Ваши все равно мы отпустят, с нами. отпустят правильно? С нами. Нет, мы этого человека забираем с собой, да. потому что он нарушил не один федеральный закон Украины. Вы знаете, что он пробежал через метро? Солнце, а я тебе звати? Меня Александр. Александр, я волки с собой не ношу и лапшу не снимаю с ушей. Мне тут возраст. Понимаешь? я не в детском садике. Вы, наверное, не поняли. В детском садике. Еще раз. С праздничком еще раз вас смотрите. Только не бросайте. Посмотри вот эти вот и все остальное фотки тоже. вот посмотрите, какой был красивый 84 й Ага, ага. Все, мы можем идти? Я же говорю. Честно, по приколу или как, нам? Ну естественно. Мы радуемся трезвой жизни. Вы знаете о чем у нас вообще? О чем мы рассказываем людям? вы знаете о чем мы рассказываем? Конечно. О том, что жить трезво прекрасно. Смотрите, я не употребляю наркотики, не выпиваю алкоголь, не курю траву, не ем таблетки, вообще никакие. Даже иногда от кофе отказываюсь, ну типа неприемлемо да. И я вот, смотрите, вышло солнце, я вот так вот. Как классно мне, вот прямо, ну, знаете, энергия. Вы же а сами это... понимаете, что вы нарушили просто территорию завода. Вы... Это моя территория, это мой город, а, Киев. Я понимаю. Ты знаешь, ты откуда вообще, друг? Блин, пиздец. Откуда? Магадан, бля. Ну, бля. а я отсюда, у меня дед здесь, возможно, с него на монументе, бля, делали памятник. А я, по-твоему, откуда? А я не знаю, откуда, А ты был, с этого? когда ты был последний раз из этого памятника? Дань, когда отдавал? Вот а ты здесь серьезно? Да. Вы что, прикалываетесь? Нет, не, Дань, когда ты отдавал памятник сотрудникам этого завода, великого, киевского? <с когда <с последний раз? А Цветы. ничего, что пацан зато пришел? Ничего? Ничего. Ничего. ничего. А вы то тут? Так точно. Запиши. Запиши. Олва Гвинпису? Так точно. Бля, так это наш непосредственный начальник. Там бля. Серьезно, бля. А я нифига не знал. Ничего какой это? Сразу сразу перей... вы, вот вы же нас не поймали. Мы же пришли сюда сами. А вы, а вы даже не поняли. Вот если ты был в АТО, к примеру, ты что, не знаешь, что такое отвлекающий маневр? Mm. Вот. Так подумай, что у тебя творится сейчас на территории. Сейчас. Цеху, сейчас И не только. В цеху сейчас ничего нет. Да! А сейчас увидите. Это... Вы, вы просто не знаете, какая группа поддержки у нас здесь. Вы сейчас просто. Вы в шоке. Вот так вот, вот эта вот площадь. Она заполнится людьми. Ну столько людей в жизни не видел. Сколько разве количества, сейчас телеканалы все, Потап с Настей тоже да. здесь сейчас будут. Давайте. А что мы ждем, полицию ждем или что? Нет, а нет, а, нет, нет, пацаны, я, короче, мне к мусорам нельзя, я назад не взял. Я, <соцентр> <соцентр> <соцентр> я, короче, болю, пацаны. пацаны. Да, за добру... Бл***, заблокировали, и пацанка, лёгий! А что, держи? А? Ну, чтобы не поржать. Слышь, я... Так, все, я все, я Có, не 2... поржать, ну а как, что робот безэмоциональный, ну, стоять, как... Вот они якобы Сюда. придумали, что нельзя пролезть. Да. Сейчас я... я а, лайф... ну, лов... а ну пробей, эта дверь открыта. Лайффак. Лов... Не, я хочу именно... Да, попробовать. Сада, на лёгких Ты не понимаешь, люди, люди думали, Нейтой как бы чтобы не пролез человек. А я хочу показать, ну вы же сами эту луну устраиваете, мы пошли Слыши, бы все спокойно и все. Ну вы говорите, что мы что-то нарушаем. Нарушаем. Вот. Что нарушаем, но и все нарушаем, все мы нарушительные послухи. И мы по-своему что-то нарушаем, самое главное, нарушать как, мы что Ага, закрыто Идем через пиццерию. Идем. Даже думаем. не думай. Не думай, я <свят> скажу. Вы ничего не брали, никакие, ну. Ну так тем более, если вы ничего не брали, вы нарушили просто территорию. А вы не нарушили. Как я нарушил? Ну вы нарушаете, вы на рабочем месте, вы на, даже ну, в неадекватном состоянии. Вы не как нарушаете. вы уверены, что я неадекват. Да я ну, вижу по вам. Интересно. Да. Да. Да, вы стоите, конечно, на меня перегаром. Вы Каким перегаром? Обычный перегар. Обычный. Хорошо, а пусть ну. тогда возьмут эту зеленую трубочку и пусть мы подышим, типа. А скажу, нам плысак секунд. Так а нам от этого что будет какое-то. Дело не в этом, подышим или а это. Мне оно нафиг не надо. А дело в том, ты самого себя не найдешь, правильно? Нет, ну. Это важно. Конечно, нет, нафиг оно нам надо. Привет. Дышать там. Ой, милиция, там это, блядь. мне, а ну, это мы между собой говорили. Нет. Это ж не да. А вы вызвали полицию? А? Может, У нас фотографировал. Да, да или нет? А, ну так все, мы тогда уходим в другом направлении. Уходим. Просто нам просто Это с мусор... Ну, с, с вами цели. еще куда не шло, но с мусорылами общаться... общаться да. Не, ну, Нет. нема удовольствия. Я с вами еще ладно, ну, ну хуй легавы. Мы на позитиве. Да. Так что И до добры. свидания. Мы... Все, до свидания. Быть добро с 8 марта прошедшего. Идем а сюда. Вот ты... Идем, иди сюда, идем. Заходи. Все, до свидания. Мы тут не были никогда, нет. Выходи, выходи. А, вот, иди сюда. А как, где выход? А, разрешите пройти. Да, в чем дело В чем дело вы здесь не имеете права находиться с той стороны, когда вы, вы зашли. Вы, вы зашли через, вы через черный ход. Вы зашли через черный ход. Через черный вы ход за 4 человека. Вы кто вообще? Черный ход это. Вы кто? Да ну, вы вы вы вы как вы может охрана этого заведения позволить нам зайти через черный ход? Вы понимаете, что вы, вы, только вы говорите? Только зашли через черный вы ход. Смотрите, вы понимаете, раз, что вы говорите? Нет, вы заводите. Вы подставляетесь. Вы подставляете охрану. Вы подставляете охрану этого заведения. Это маршитель завода. Ну, вам, вам сюда нельзя. В плане нам я сюда нельзя. Ты, черный Ты фон. хочешь ограничить мое передвижение по моей стране вы зашли через пол? черный О, Все, значит, ребята, вы зашли через черный пол. Я поле. вас прошу это по нормальному. А что, что вы хотите? Какие вопросы к нам? Конечно. Это общий питание. Частная, частная у тебя дома. Вот, Нет, куда ты да. сидишь, вот это сейчас. Нет, вы нельзя, они вы не вы дают нам не выйти. Если вы, выйдете вы зашли через черный ход. Мы вы вы хотите выйти, но, но как это мы не можем? Вы что да, да, нас за через черный ход? Да. Так мы сюда. Сюдоси же. Не толкайте, пожалуйста, на меня. Вы, конечно, вы вообще, но вы, вы, вы... вы подолковой. Вы видите, что этот человек не треск Вы не треск. Вы неадекватны. Дайте нам выйти. Вы не имеете права. Почему? Дайте нам выйти. Идемте Почему? Вы не имеете права. А почему Мы не имеем права. Вы зашли в черный ход. Чего молодой человек? И... 자, ну, Нет, не гонят. Это... За вы нарушили? Вы нарушили? Что? Что, что ну, мы, мы нарушили? ну вас же, ну в чем вопрос? Видишь, что мы адекватная молодежь, нормальная. мы уходим на улицу, и не подставляйте охраннику этого охрану этого заведения. На самом деле. Это... Самые люди, хорошо <смех> выглядят Это... презентабельно, почему к нам, ну... какие к нам Привзятость. вопросы? Привзятость, почему что я как-то неприметно выгляжу? Ну... как-то выделяюсь? Выделяюсь хорошо. из толпы, у Но... меня есть удостоверение. Мы всех женщин поздравили с прошлым, восьмым, мы все ушли, до свидания. Мы ушли. Сус на самом деле кроссовела. Потому что. Че, мы охранника на самом деле, очень убогий тип. На самом деле, мы вышли только потому, что все знают Суса. Да нет, тут вообще в ахуе стал, что происходит, не может понять. вот, кстати, пал, вот эта палка, которую ты дергал. Все, до свидания. Goodbye, my friend. Goodbye. Perfect. Все получилось. Очень круто. Это полный пиздец. Может, ой, ой, ой, может мы просто ну как-то связаны? Ну что, вот так короче погулялись, блядь, полазили. Пиздец, жалко типа тупо. С таким финишем интересным закончилась наша прогулка. Бля, особенно выходили вообще класс, именно выходя. Выход через, кухню. Выход ну, через кухню, блядь. Люди там готовят, движ, там кухня. Творец, штука, стоит негры. именно Донегар, да, стоит моему Гринпис, короче, туда Гринпис. Они не поняли, что вообще происходит. Бля, ну вообще класс. То есть, пацаны, вам, ну, очень, бля, благодарны. То есть, сегодняшний, ну, день. Кипец, эмоции, Приключение получилось вообще бомба. Я вам тоже хочу сказать спасибо, пацаны, что вытащили нас. А то мы так уже тоже, знаешь, ходили просто там, снимали улицы, туда-сюда. Это что-то для нас новое. Мы нормально прикололись. Чуть-чуть свернули кровь охранникам. Ну, знаете, Он надо заслужили. разворошить это так чтобы немножко... Ну, Фей, они там, скучаю, да, они тоже скучают. А прикинь, мы им сделали тупо день. А может, да. и месяц. Так что я я думаю, мы ничего. Вы там нас уже простите. Сегодня, кстати, прощенное воскресенье. Так что, пацаны, простите, если да. что не так. Если И не все так. прощайте, Охранники, если что не прощайте. так охранник. Охранники, прощайте. простите. Все простите. Люди на кухне, которые мы застали врасплох, тоже простите нас все. Негры, простите. Да, негры <свят> тоже простите. Мы... мы с добром. Не, Есть. ну видишь, охранник, охраннику понял, солидарность начал. Вот этот охранник. Да, да, да. да, да, да, да. да. Они сейчас там прикинь, они сейчас базарят. Блять, да. короче, пиздец особо опасных преступников, на блядь. Зимой. седьмой цех разбомбили, блядь. Вообще, да. Ох, ему этот седьмой цех, он да. три раза повторил. Я, наверное, Это ты в седьмом да. взял, в седьмом взял. Да, они, он, наверное, там дрылит эту малую, понял, что да, вот В седьмом цеху, генису, да. мы, может, даже там где-то, там, где баня, знаешь, да. разворошили, и он думает, блядь, сука, там же вот эта, блядь, ложа их да, любовная, да, блядь. Да. блядь. Ну, на самом деле, мы тоже, ж, как бы, культурные люди, ничего, ну, на юморе, естественно, на жестком юморе, но... Я считаю, что мы нигде палку не перегибали. Что по отношению с нашей стороны, с вашей Конечно. стороны, все было в рамках Коррект. Корректность. Я не думаю, да. что мы кого-то оскорбили, потому что мы никому слова грубого не сказали. И ни, ни оскор... никого ни в чем не, не это. Но мы с улыбкой, с позитивом ну, да. типа. Конечно, позитивчик в каждый дом. И мы еще максимум, что мы вынесли это вот лепенек один. Да. Ребята, вот у нас были друзья. Наконец-то сняли совместную коллаборацию, вместе да. серию, погуляли нормально, ворвались. Вот, бесславные ублюдки, канал подписывайтесь, заходите, поддерживайте комментариями, лайками. Ну и скоро выйдет серия с ними и с нами совместная, классно, погуляли. Все, спасибо тоже, подписывайтесь Оторвались. все и на Суперсус канал. То есть чем больше вас, тем больше нас. Да, вы ветер в наших парусах. Ну, все, на связи, короче, будем коллаборировать. Все, парни, респект да. и уважуха. Все, спасибо тоже. Ой, Всем спасибо. Сус. Да, все. Класс. Сусанин, мы рады познакомиться, на самом деле. Все было да, четко. Да, крутяк.